Всем привет! Сегодня видео мое будет об адениумах. Я немножко покажу свои цветущие растения и в то же время обрежу свой адениум один и привью его. И покажу еще в конце укоренения. Хочу показать вам, это моя прививка, мой большой адениум. И посмотрите, на нем прививка мадам матерфляй. Посмотрите, какие красивые цветы. Это его родной сорт. Ну, на нем 4 сорта привито. Вот пока на нем распустилось 2 сорта. Но ну, тоже очень красиво смотрится, конечно. Потому что у самого растения еще такие и формы красивые. Сейчас я вам покажу. Такие формы. Нарастил он у меня. Килограмм 5 уже весит. Без горшка причем. Красавчик. Нравится, конечно, мне адениумы. Очень так смотрится красиво. Сегодня 1 июля. Второй месяц лета. И вот у меня адениумы. Все-все-все таких вот бутонах. Это сиенец. Ну, он уже такой взросленький. Ему, наверное, года 4 точно. Он хоть не махровый, он так красиво смотрится. Его цветы, смотрите. Ну, это вот сама само растение мадам матерфляй я заказывала его из таиланда уже тоже давно конечно же и вот посмотрите сколько у него цветов они такие тяжелые что они прямо так вот прям падают от тяжести не держатся. очень красиво смотрится Ну и тоже формы очень такие красивые нарастил. Попу красивую и вот с цветами прям вообще. Глаз, конечно, радует. Это тоже у меня такой нарядный весь. Листьев, главное, нету, а весь вот в таких вот бутонах. Сейчас постараюсь вам так вот их всех показать. А вот еще один красавчик расцвел. Смотрите, какой у него цветочек. И там еще множество бутонов, еще не распустившихся. Этот сорт называется Солнце и Луна. Это прививка у меня. Я заказывала из Вьетнама тоже уже давно. Ну, лет 5 уже точно она у меня живет. И каждый год радует меня вот такими прекрасными цветами. И посмотрите, какие у него формы. Вообще, такое тело. Я просто их поливала. Были сухие. Ну, я их сейчас поливаю раз, наверное, в неделю, потому что у нас прохладно. Летом не пахнет вообще. Вот такая красота. Вот с ними еще и азалия здесь стоит. Тоже такой кустик очень красивый. Просто красоточка. А это расцвел мой сеянец первый раз. Цветочек, конечно, у него такой простенький. Но все равно очень приятно. Вырастила сама из семечки. ну у него тоже там еще бутончики есть. И сегодня я буду обрезать вот этого друга. Я просто ждала, когда он отцветет. Видите, какой он у него выкинулся Совсем красиво. Но я его хочу не только обрезать, а его же сорт привить сюда, чтобы здесь пушистый такой, знаете, был. Хочу так попробовать. Ну что, приступим. Но его вообще вот так вот обрежу сначала ну, здесь можно ему укоренить будет и привить и салфеточкой ну вот одну веточку вот сюда не привею сейчас я сейчас вот здесь такой надрезик сделаю ему вот так вот вот так вот и чуть-чуть ему вырежу Вот. Здесь придется так, если так, ну, вот, можно еще под, подлиньше вот эту вот сделать площадочку. И аккуратно сюда ее вставить вот так вот отлично и теперь главное очень туго перемотать она прям там туго туго зашла вообще отлично и сейчас главное ее так перемотать как можно туже, потому что от этого зависит прививка, приживется или нет. И обязательно сделайте ему тепличку, Пакетик. Ну, здесь хорошо, вот он щелкивается, не надо даже завязывать ничего. Вот, пожалуйста, все. Будет пушистый, хороший будет. То есть у него здесь вот почки есть. И прививочки. Ну, здесь две никак не получится. Я чаем две прививки сделать, чтобы он более пушистый был. Ну просто некуда резать. Здесь, конечно, можно было еще сделать прививочку. Ну ладно, хватит одной прививки, потом посмотрим дальнейшее. Как поливать после прививки? Обычный режим, как вы раньше поливали, так поливается, потому что здесь же веточки остаются, здесь вот у него даже бутоны, он в принципе даже, по идее, как бы, да, вроде как бутоны нужно убрать, чтобы вся сила ушла туда. Ну ничего, сейчас лето, и прививки очень хорошо приживаются. То есть он здесь может его цвести, если захочет, он скинет, если ему сил будет маловато, то есть его выбор. Посрок. И, конечно же, по срокам, месяц, через месяц, даже вот через недельки, две-три уже у него должны вот здесь вот появиться почечки. Я, конечно, сниму видео в дальнейшем, покажу, как у него дела. И вот что с этим хвостиком, я хочу его укоренить, жалко выкидывать, сорт красивый, просто здесь вот у меня получится раз, два, три, ну три точно черенка. И сейчас я при вас укореню Ну я вот сюда вот насыпала перлит сухой, так как я не буду выдерживать неделю, допустим, да, чтобы он подсох. Я его просто в сухой перлит воткну, а через недельку немножко смочу ему ну, водичку. То есть Они укореняются вот вообще вот, ну, просто. Я раньше что-то там пыталась, там теплички, еще что-то. Вообще в чистый перлит, и он прекрасно укореняется. Вот смотрите, этот у меня уже растет. А этот недавно поставила, тоже срезанный. Вот видите, в перлите сидит. И у него, видите, пошел молодой рост. Вот укореняется, тоже где-то, наверное, ну прямо если хорошо, чтоб укоренился месяц. Месяц нужно. И вот просто я их вот нарезаю вот так вот. Главное не перепутать вверх-вниз. И вот просто вот так вот спирт втыкаю. Вообще правильнее, конечно. Будет. Если адениум полежит, ну, хотя бы дней 5, вот просто без всего, как бы не на солнышке, чтобы он затянул рамки. Я просто делаю так, я уже так делала. В сухой перлит я его поливать сейчас не буду. Я ему неделю дам, чтобы он затянул все-таки свои э, рамки. И вот еще один, потому что этот слишком тонкий, там ничего с него не будет. Вот. Три, вот так поставлю, Видите? и вот так вот немножко понятнее. Ничем обрабатывать не нужно, адениум такое растение, он сам себя дезинфицирует, все это лишнее. Вот таким нехитрым способом, а за 10 минут <смех> привели в порядок это растение взрослое. Оно сейчас будет у него пышная крона будет, не будет расти одним хвостом. И в итоге получилось еще три адренима. <смех> Увидимся в следующем видео.